Всем привет, друзья, меня зовут Максим, вы на канале Шампунчик Геймс И сегодня мы будем доделать вот такой вот уже достаточно новогодний спаун Сегодня мы доделаем игрушки на елке и сделаем сюда подарочки И может быть даже побольше леденцов сделаем А то их как-то маловато, их нужно больше Так, во-первых, я бы хотел начать с того, то, что надо делать игрушки Поэтому вот сюда вот так вот Всякие игрушки снизу делаем. Потом на само дерево делаем. Игрушки. Сюда еще какую-нибудь красную влепим. И сюда желтую. А нет, зеленых нету снизу. Давайте зеленых поставим. Отлично. Так, елочка думаю, готова, потому что перебарщивать с игрушками тоже не надо. Я только максимум сделаю для это сделать. Можно свет сюда добавить. Куда-нибудь в листу. Куда-нибудь сюда вот, чтобы светило. Нет, тут никак. Кстати светится, смотрите, подождите-ка, time set night, но освещает, кстати, посмотрите, как уже выглядит елка из-за такого классного освещения, так, и еще одну сюда куда-нибудь, вот сюда вот запихнем лампочку. И куда-нибудь снизу тоже нужна лампочка. Поэтому вот сюда вот запихнем. Именно она должна быть под листвой. Чтобы она не сильно заметная была. Ну и уже выглядит елочка вот так вот. Много источников света. Надо еще больше. еще больше. Так, сюда никак. Сюда еще как-то вот сюда, так вот тут мало. Ну а сейчас сделаем, чтобы тут было очень много. Как раз-то еще и дни Ну, в принципе, достаточно. Нормально. Те, делаем день. Так. Кого цвета бы мне сделать подарки? Я думаю, ленточку на них я буду делать из кварца. Потому что. Потому что из кварца это очень удобно, то что есть плиты хотя бы. А бетонных плит нету. Делаем меня снова. и в принципе, если такой подарочек будет лежать, ничего нормально. Сет Ел Елф. три 4 5 шесть 9 теперь надо еще как-то как-то бантик надо сделать угу. Во классно Фген Воу вообще красота лепота. Четыре, пять обязательно, раз, два, четыре, пять. Обязательно 5, потому что, чтобы можно было нормально эти линии сделать, а чтобы они кривые не были. Раз, два, три, три, четыре. Это вот такой вот подарочек будет. два, сет, вет. <Office> а нет, там же от одной... Но вот такого блока исходит три блока. Так, тут мало места. Поэтому тогда вот так вот сделаем. Потом раз-два. Тут тоже раз-два-то. Так вот. Теперь делаем вот тут лямки вот эти вот не лямки точнее а ленточки он а не такой же нужен а ты не такая прям ненужная вещь так. Теперь топорик берем. Мне вот это вот не нужно. С него можно взять снег. Куда-нибудь еще вот сюда. Вот 3 на 3 на 3. Сделаем мини-подарочек. Даже несложно его поднять самому. Сделаем мини-версию такую. Оба. Про, оба. Оба. Оба. Вот такой вот подарочек. Всех цветов были, кроме зеленого. Ну, мне кажется, зеленый не нужен. надо именно маленькие чтобы они были вот так вот конечно же да а нет тут уже вот так вот делаю да целый блок ставим так надо ступеньки взять кварцевые вместо столько блоков берем просто и ставим один просто один блок Так, тогда бы еще пониже это все опустить. Отлично. Ой А если на шифте типа Фига себе Ммм Вау Да это прям красиво да получилось Вместо вот такого вот огромного. Вот так вот берем, во-вторых вот так вот берем. В третьих это все вот так вот ставим. Короче, надо очистить тенеталь. Раз, два. Этих таких побольше сосуечек. Раз, два, три, четыре.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 Так, это моя тупость. Отлично, вот такой вот сосулька ряд сделали. Так, давайте-ка еще тут побольше сосурик сделаем. Таких именно огромных. Отлично. Какой-нибудь... Нет, слишком... Как-то в... как слишком он выпрямлен Точнее, закручен Во. Вот такая вот еще мини сосулька Ну, это тут прям вот очень маленькие будут. Они будут типа... Нет. Снег. Так, давайте-ка еще около подарочек будет такой, вот побольше снега. Еще этот подарочек вводим. Елку все. снежка еще посыпать, так сыпем сыпем сыпи угу. ну вот такой вот такая вот у нас елка такие подарочки сосулька текст смотрите как мне надо еще сделать мне надо типа бам. Бам. Бам. Бам. Бам. И теперь вот так вот. Ну вот. Вот так вот сколько типа. Офига. Подождите-ка. День дела. И можно. Опа. Ну очень сильно сливается, короче. Во. Хотя нет. Так, нет, вот так вот. она как под наклоном нет надо именно вот и еще чуть выше нет еще надо будет какую-нибудь кружечку с какаом сделать ну, а этим мы сейчас и займемся. Берем какой-нибудь вот такой прикольный бирюзовый бетон. Теперь вот сюда отставим ставим какой-нибудь... лично так вот теперь делаем это делаем два блока в высоту Так, ну отсюда будет уже торчать эта кружка, потому что это очень красивая вещь. Не хочу, чтобы она нормально была, а не вот как елка обрезана такая. Кстати, давайте-ка сделаем вот так. Вот так вот. И вот так вот. Тогда это и для меня удобно, и выглядит красиво. Я еще пар тут сделаю. Ну, и стекла. Кто знает, тот знает. Вот так вот делаем. Убираем барьеры. Убираем барьеры в правую руку. подождите ка туда вот тут вот надо проверить. Угу. ну и пока что уже нигде Но мне именно надо, чтобы игроки не могли отсюда выйти О, я кое-что придумал Смотрите. Мы берем, значит, топорик. Вонд. Отлетаем очень далеко. Берем раз, точка. Тут, только тут, конечно, скорость флая никак не изменить. Ну ладно. Конечно, те, кто с режимом полета, они смогут долететь до конца. Ну, ничего страшного. Потом прокапываемся до бедрока. 2.7 0. Мвп. А, ну ладно, и тут надо будет потом сделать портал, типа чтобы он телепортировал вон туда вот обратно. Это просто... А, кстати, у меня же не так сильно виснет. Тогда можно просто эффект, гиф, шампунчик, спид, дофигища секунд и сотового уровня. Ну и как-то вот до сюда. Нет. До сюда. Это еще что такое? А. Я вспомнил. Нет. Падать нельзя. Вот и куда-нибудь. Вот сюда. Вторая точка. Expand 10 дом Хотя намного меньше. Сет 0. Все теперь. Выставите вот куда-то вот. Так, вот и все. Теперь вот так вот делаем. вот так вот фух я задолбался эти барьеры вырезать и если что я, это вторая часть же я ее уже снимаю ну я только что первую часть снимал сейчас уже вторую часть снимаю Первая часть без монтажа длится 44 минуты. Мне это все надо будет монтировать. Так, блин, надо очень сейчас поменьше сделать и поуже, вот примерно вот на этот слой это уже будет нормально. начинает темнеть поэтому сейчас сделаем туда день так вот и короче все тут сломал <соспорка> и теперь просто делаем это все вверх очень много <соспорка> <соспорка> <соспорка> Так, тогда нам нужно какая-нибудь черное и коричневая керамика. Сейчас попробуем. Угу, коричневая. Да, как-то вот так вот, пускай будет. Так, сначала коричневый. Нет, даже поглубже надо. Вот так вот. Потом по рандому просто поставим... Черной керамикой. Громная кружка. Потом я сделаю, конечно же, эту ручку. Выглядит больше похоже на печеньку. Ой. Так, теперь чуть-чуть надо тут вот так вот сделать. Нет, не надо. Так, теперь. Берем, значит, серый бетон. Ой. Свет... Нет, серая надо стекло. Да где-то вот на этом уровне надо я думаю, как-то сделать 3 нет, надо вот так вот туда. нет с этого вот уровня даем и а. надо ниже сделать нет это не похоже на пар. По... поэтому делаем так Uh -huh, это даже более красивее выглядит так вот так вот, вот так вот и вот так вот мне это не надо делаем теперь из этого питона ручку Угу. Два блока вниз. даже можно всякие найти как теплюшки кто вы знаете там для кофе и для чая, для всего короче так нужен такой маленький розовый Вот такой вот чаёчек. Даже это больше, знаете... А, какао, да. Так, вот этот, допустим, лок. поставить то они все проваливаются так сюда еще одну лазую хочу потому что белых как-то выглядит побольше все вообще красота. Вот это, я понимаю, новогодний спавн Так вот, я не знаю, что сюда поставить. Давайте сюда сделаем мини-елочку. А, нет. Мини-елочку мы сделаем в следующей серии. Я уже сегодня ее снимать не буду. Я устал. Ну, короче, тогда. Во-первых, я пропишу клем. А в вторых Всем спасибо за просмотр, меня зовут Максим, вы были на канале Шампучи Геймс. Ну а на этом наша, наша серия, как мы украшаем спавн, подошла к концу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, потому что на 3 лайка выйдет продолжение украшения спавна или, или новое видео. Ну а, все, ну а всем удачи и всем пока!